Маткульт, привет, друзья! Дима! Привет! Привет, привет, дорогой! Есть тема, которую я когда-то использовал вообще как лакмусовую бумажку. Понимание, человек, понимает ли человек, как двигаются тела? Очень простая задачка. Значит, где-то в космосе валяется прямоугольная пила. Ой, Опа. пила, плита, извините. Размера у него 3 к 2. Здесь три, например, метра, здесь, Кубрик, например, кубрик. космическая два. Одиссея. Э, ну, не совсем. Она однородная по толщине. Никаких сил на нее не действует, она в космосе лежит, никаких там звезд, ничего а нет. А толщина важна? Все хорошо, Н не важна, да. Задача плоская. Так. Э, если хочешь, можно ее задать, пусть тебе будет сложнее, но давай не будем учиться. Не будем. Э, к ней прилетает двое зергов, например. Или тебе не нравятся ну зерги, зерги, ты что, Старкрафт, важно. Хорошо, двое инопланетян. Один синий, другой зелененький. Я ни одного слова не знаю. Ни зерк, ни Старкрафт. Ну хорошо, инопланетянин, ты знаешь слово? <свят> да, да. Супер, подойдет, Но, но подойдет. говорят, его не существует. Это <свят> отдельный вопрос, <свят> это можно целый ролик про это написать. Конечно, ну, во-первых, ну, очень много есть ответов на этот вопрос. да. А? Может быть, они есть, может быть, нет. Может быть, они их цивилизации живут достаточно недолго, чтобы мы не успевали их заметить. Ну, не суть. Да, кстати, вот это, я когда думал сам, у меня вот эта версия выходила, что Человечество прежде, чем себя расхреначит, буквально пару тысяч лет существует, ну, там, может, десять тысяч. А все это на миллиардном... Да, промежу... и даже то, что мы излучаем что-то странное времени, электромагнитное да. в мир, да, мы это излучаем, а потом не перестанем, просто. да, может быть, излучать. Черт его знает, недолго, мы пока живы, да. Значит, короче, один инопланетянин хватает за плиту в центре... Короткой стороны. Да. В серединке. Вот я пометил, что прямо по мепоматически ты так любишь помечать, правда? же? Да, да конечно, вот. конечно. А другой э, взялся вот за. Внутреть. Да. да. Ой, ты даже угадал, мне кажется, что я не попал в одну треть. Не попал, но, наверное, раз там середина, значит, здесь Не, ну хорошо, давай. А давай мы как-нибудь нет Ладно, давай на треть, пусть будет для простоты. Нет, это точечка на самом деле. Ну-ну, да, он взял. И с такой же силой. Uh, тянет вдоль. Тянет в другую сторону. Они прям вот... Р -р -р, каждый хочет скорее к своей И земли звезде. нет, которая это все ломает. Никого, никого да? нет. Да. Просто есть так. два, два не тянено с какими-то А электричество не будет, не ты сказал, электриче... нет, нет, электричество? Нет, электричество это да? совсем другая. Это чистая механика. Так. Ты же отказался, ты побоялся. Значит, так что вот, нет, вот, этот, я... вот этому, соответственно, два к одному. Так. Не в ту сторону я нарисовал. Давайте лучше нарисуем во внешнюю сторону, чтобы потом на плите можно было всякое рисовать. Вопрос. Вокруг какой точки будет крутиться плита. Известно, что по модулю эти силы равны. То есть они вот такие прям одинаково сильные инопланетяне, одинаковые, один синенький, другой зелененький. А считается очевидным, что она никуда не поедет? Это что... я не знаю. Это к тебе вопрос. <связывается> Но она, наверное, начнет вращаться. да? Мы как-то криво ее тащим. Сейчас, ну, то есть идея какая? Что раз силы противоположны полностью, да? Да. то как единое целое издалека никакой силы направляющей все это куда-то, как бы нет, да? Вот ну, наверное, смысле. да, да, То есть, да. Наверное, но это наверное она начнет вращаться. да? Вот Вопрос вокруг какой точки она будет она вращаться. Будет все быстрее и быстрее, да, это да. Делать, видимо? Ну, это, это, нам интересен первый момент. В, какой, в самый первый момент вокруг какой точки она будет вращаться. Так. Если мы осознаем вокруг какой Думайте. точки, в начальный момент дальше тоже все получится. Думайте, даже не ставьте на паузу, ибо сейчас я буду тормозить, и за это время вы можете подумать. Так... Эм. Так, ладно, начнем вот с такой ситуации. Тогда просто ничего не будет происходить. Да, вообще ничего не будет происходить, все. конечно. А тут так. они кривенькие какие-то, вот все, косенькие. Так. Теперь рассмотрим вот, э, вот такую ситуацию. За твоей спиной, возможно, не все видно на доске. А вот такую ситуацию. Да, ну, например, да. А если здесь, они здесь. Сейчас, значит. Что-то может. Придумается. Дыщ, дыщ. Почему ей не стоять вообще на месте? Я сейчас, сейчас... А, нет, ну крутиться она будет. Представь она себе просто будет. это, да? Вот э, ледяную какую-нибудь штучку на столе. Ну, ледяная да. сейчас, трения не было. Да, чтобы... да, да, да, да, да, да, да. Если ты ее потянешь, она будет крутиться. Она будет, да? Крутиться? Ну, очевидно, из житейского опыта. Житейский опыт физики очень много. Ну, наверное, да, наверное, будет. Может так. дать. Точно будет. Значит, как какая-то точка должна быть в состоянии равновесия, да? Какая-то точка в состоянии равновесия? Как понять, какая? Тут какие-то законы надо знать, да? Слушай, ну, мне удивительно, 75% людей, которым я предлагаю задачу, они делают следующее. Они говорят, соединим эти точки. И вокруг центра этой прямой. Ну, очевидно, тут моменты будут одинаковые, все будет одинаково Вот вокруг этой точки будут крутиться. Нет? Тебе не нравится такое решение? Да видишь, я момент не помню, что такое. А, неплохо. Но это, конечно, туфта. Я помню, что что-то там... Момент? Что такое момент? Чтобы, чтобы зрители ролика, ага, как, как, как, как я, туфта, вот те, кто думали, урок, что вокруг этой урок. точки, я, да? Я не помню ничего, я имел прекрасные оценки, все пятерки у меня были по физике, но это было так давно, так давно. Но, кстати, почему-то, нет, нет, факты, пятерки. которые достаточны для того, чтобы решить эту задачу в школе, дают, но ничего подобного не разбирают, нет, и нормальный да. школьник точно так же... Я крайне мало знаю, встречал вообще школьников, которые, сходу, не, буду, которые не будучи олимпиадниками серьезными, да, сходу говорили правильный результат, потому что он здесь очевидно. На, на самом деле, деле. С, значит, я могу тебе сказать следующее. Правда в том, что когда была механика, я ее очень хорошо понимал, потом начались какие-то другие, я стал плохо понимать, uh -huh. а потом в одиннадцатом я прина... приударил за физикой и таки сдал ее на пятерку на выпускном, но вот что-то произошло с физикой, почему-то я ее всю забыл. Вот почему математику я не забыл? Почему физику я забыл? Ну математикой ты начал заниматься? Ну видимо да. И тот навык, которым ты не пользуешься, потихонечку входит в песок. Ну сейчас, подожди, значит, что все-таки происходит? Вот что нет, явно тут важно, что здесь вдоль, а здесь перпендикулярно. Наверно, верно. Смешно то, что ты на самом деле практически целиком решение уже сказал. Но сам этого не заметил. Это вообще, я считаю, красота. А, подожди, ты хочешь сказать, что похрен здесь идут или здесь? Это я не знаю, это к тебе вопрос. Это... Но правда, жизни в том, что, конечно, вдоль, точка, выбор конкретной точки вдоль прямой приложения силы с точки зрения вращения не важен. Да. А, ну тогда это значит, здесь... что можно заменить на вот такую. Можно. Правильно, да? Можно. А, а, можно, ну, а да. можно и на такую. А, можно и на такую. Да. И как а... это помогло тебе в решении? А... А эту можно на что-нибудь заменить тоже? Ну, это можно на такую? Можно, да? Да, да. да можно да. ли как-то сделать, чтобы они как-то были... по... А, то есть это, это здесь, короче, это здесь, да? Пожалуйста, любой каприз. А, так, да блин, и что? Так, и что? Да, ясно, что это решение не может быть верным, потому что также тогда должно быть и это решение. Да, да. И вот это, и вот это. Да, явно что-то не то. Явно вот эта вот выпирающая сюда дрянь, она должна как-то влиять на ситуацию. Mm, ну, потому да, что если наверное. бы ее не было, то понятно было, все-таки относительно центра она бы вращалась, если бы вот этого не было. А ну, почему пытаюсь. относительно этого центра, а не этого, не этого? Почему? Ну потому что нам вот не важно в какую... Э... И что? Ну и масс... ну как бы, э, смотри, вот давай так. Вот давай. Почему вот для этой задачи мне кажется очевидным, что вращение будет относительно центра? Почему? По следующей причине. Потому что мне не важно, где прикладывать силы. Да. И ясно, что ситуация полностью симметрична. Да. Но если полностью симметрична, значит, вращаться может только относительно симметричности. А симметричность здесь только одна. Это ну хорошо, да. Ну согласен, да? да. То есть это чисто математическое решение, что. Ну, тоже так делают, все нормально. Да? Да. А если мы чуть-чуть сдвигаем, чуть-чуть должна... сдвигаем, ну, и все, я, симметрия потеряется. Да. Конечно, поэтому, поэтому, поэтому сила не, не здесь, а здесь. Да. Не вот, и с каких же соображений вообще можно... Слушай, мне побить? кажется, пора уже что-то переходить к решению, или ты хочешь еще побиться? А я просто уже, я, я больше ничего не могу сказать, я просто не Хорошо. знаю, с каких соображений можно ее решить. Ты на самом деле все сказал. <къех> вот так, да? Да. Давай, давай вернемся к твоим словам, я тебе прям, я, ну, сложно давай, сказать, давай, что давай, я давай. зацитирую, но я попытаюсь, потом комментаторы скажут. Удалось мне это или нет? Физика это какая-то волшебная совершенно вещь, да, где вот нет Да, все никаких, волшебство. Вот вроде сказал, законы есть, есть, на самом деле законы есть. Мы смотрим издалека. Нифига себе, законы тут есть, тут законы есть. Законы решения задачи Как будто в математике есть законы решения задач. Ну там тысячи приемов и все отлично. В физике тоже есть тысячи приемов и все отлично. Никаких Я отличий. Они в выдумывают так, чтобы и в сверх этой тысячи тоже было. Да, это да, положено. и в математике, и в физике. В физике сложнее придумывать новые методы, но тоже как бы люди стараются. Иногда получается, и в математике тоже получается не каждый раз. Так вот, а... смотри, ты сказал, если мы издалека посмотрим, мы же не увидим, что она поедет никуда. Да, да А ну... почему ты к этому выводу пришел? Ну, потому что... Из-за интуитивных соображений. Знаю, Для интуитивных это... соображений у нас специально придуман второй закон Ньютона. Который говорит, что если мы напишем, если мы соберем всю э, массу э, того, что у нас есть, да. в центре масс, да. приложим к ней все силы, которые а. действуют, то центр масс будет двигаться также, ничего не изменится для него. А, И ну, это ну, называется ну, в данном в случае струще... это значит, что все сократится. <свят> да, это означает, что ускорение центра массы, да, закон Ньютона будет иметь какой-то вид, да, масса всей этой плиты, на ее ускорение, ускорение ее центра массы, да, это важно. Равно сумме сил, то есть f1 плюс f2. Мы договорились, что по модулю они равны по направлению предположим, то есть 0. Масса у нее вроде не нулевая, значит, ускорение равно нулю. Скажи мне, если есть точка, у которой ускорение равно нулю, как будет вести себя скорость этой точки? Она будет постоянной. Ну, если изначально покоилась, она и нулевой будет. Она не просто будет постоянной, она даже нулевой будет. Значит, эта точка никуда двигаться не будет. Какой мы можем из этого сделать вывод? Вокруг нее и будет вращаться. Совершенно верно. Все. Вот и все. Если ты приложишь какие-то силы, как угодно, если их сумма будет равна нулю, тело будет вращаться вокруг центра масс. как ты их не прикладываешь. Да? Конечно. Вообще? Вообще. То более того. То еще и сюда, и сюда? В частном случае, чуть более общего подожди, утверждения. Подожди, а если вот так я сделал? Все равно вокруг центра масс будет крутиться. Да? Да. Доколе... Вообще, они же с той стороны, от него обе. И что? А крутиться будет вокруг центра масс? Да ё-моё, подожди. Но так они просто компенсируются, да? Так вообще не будет крутиться. Но можно сказать, что вращение просто нулевой головы. Сильнее сильнее просто крутиться, да? То есть вот так чуть-чуть будет крутиться. Ну тут так моменты немножко друг друга компенсируют. Так они наоборот и та, и та разгоняют. Угловое ускорение будет разное. Для вращательного движения есть отдельный закон, похожий на второй закон Ньютона, можно посчитать угловое ускорение, которое эта сила придаст это, там сумме они. Любой капитан. Вот так? Никак. Как раз это вопрос физической интуиции. Есть люди, которые сходу отвечают, ну как, вокруг центра масс, вокруг чего еще в принципе может вращаться в, таком, в такой ситуации плита. Только вокруг центра масс. Да? Но... Офигеть. Ну нет, не офигеть. Очень простая задачка. Я не мог принести ничего проще, честное слово. Блин.